Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Про цветок». С вами Анастасия Гулис. Весно, весенние работы, они всегда очень трудоемкие, значительные. И чем больше каких-то определенных растений на вашем участке, тем больше внимания вы уделяете именно этим растениям. Одним из таких растений у меня являются пионы. Эти растения декоративны весь сезон, но для того, чтобы поддержать их декоративность от весны и до самой осени, необходимо сейчас очень тщательно потрудиться. А основным заболеванием пионов, которое наносит значительный ущерб их красоте, является серая гниль. Многие наши э, зрители наверняка сталкивались с этим заболеванием. В чем оно выражается? Раннее течение болезни серой гнили, оно проявляется в том, что при отрастании э, наши ростки начинают чернеть и так даже и не разворачиваются. Ну, конечно, в этом случае, это самый тяжелый и запущенный случай, необходимо применять только химические препараты для борьбы с ним. Если среднее течение болезни, оно чаще всего встречается, оно проявляется, когда отрастание пионов приходится на холодную и дождливую погоду. В этот период, как правило, когда у нас листья только начинают разворачиваться, на листьях появляются мокнущие пятна, и растение теряет значительную часть своих листьев. При позднем течении заболевания болезнь проявляется на бутонах и на верхних листьях, и в этом случае, естественно, мы не дождемся цветения. Поэтому сейчас, конечно, очень важно уделить значительное внимание именно этой проблеме. Какие лучшие средства для борьбы с серой гнилью? Но ну, прежде всего, это правильный выбор места посадки. Место должно быть достаточно хорошо освещенным. Почва на участке должна иметь нейтральную либо слабокислую реакцию. Слабощелочная реакция даже лучше будет. Но, как правило, в Беларуси таких почв не встречается. Поэтому еще одним важным моментом для борьбы с серой гнилью является всегда известкование почвы, а также применение регулярных минеральных веществ, которые позволяют поддерживать оптимальную кислотность для выращивания этой культуры. Естественно, есть сорта, которые менее стойкие к этому заболеванию. Как правило, это сорта... Гибриды, сорта раннего срока цветения, они особенно сильно подвержены заболеванию серой гнилью. Из наиболее устойчивых можно отметить старые сорта пиона-молочно-цветкового французской селекции. Также был создан в советские времена ряд очень устойчивых и хороших сортов пионов, которые разрабатывались вот именно с учетом устойчивости к заболеванию серой гнилью. Но если вы в прошлом году видели, что на вашем участке это заболевание проявлялось, сейчас необходимо обязательно обработать растение профилактически, чтобы в этом году не сталкиваться с этим заболеванием, либо чтобы оно у вас минуло в самой минимально возможной форме. В фазе отрастания Пионов. Пока у нас еще они не развернули листьев, это самое оптимальное время для первой обработки. То есть с момента появления красного конуса и до разворачивания листьев мы проводим первую обработку пионов от серой гнили. Какие препараты можно использовать для борьбы с этим заболеванием? Ну, прежде всего, это наша классическая бордовская смесь. Используется 1% раствор этой жидкости, чем хороша она? Тем, что она применяется и в холодную погоду, а она накапливается э, в тканях растения и препятствует прорастанию спор грибов и образованию мицелия. Если наступило неблагоприятное по... Э, фитопатогенной обстановки, э, погода, либо если вы видите уже первые признаки заболевания на своих пионах, применяются уже другие препараты. Но, на мой взгляд, наиболее эффективным являются такие препараты, как Скор и Максим. Кстати, эти препараты вы можете приобрести в интернет-магазине Процветок. Еще одним неплохим профилактическим средством для борьбы с серой гнилью, а также это средство неплохо действует именно уже при проявлении первых признаков заболевания, является такой биопрепарат, как Глиокладин. Его вы также можете найти по ссылке в описании. Второй важной работой для поддержания красоты наших пионов является весенняя подкормка. Пионы – это растения, очень требовательные к питанию, они всегда э, потребляют большое количество э, питательных веществ, поскольку это растения мощные, с крупными цветами, э, с плотными кожистыми листьями, им нужно большое количество минеральных веществ. Я использую смешанные подкормки, их нежелательно подкармливать только органическими удобрениями, поскольку органические удобрения, э, особенно слабо перепревший компост, э, слабо перепревший навоз, способна провоцировать разбить, развитие грибных заболеваний. Сосед приехал, сейчас будет разворачиваться. Это нормально. Да? Не, не шумит? Не нормально. Хорошо. Угу. Поэтому в, в моем арсенале для подкормки пионов, как правило, комплексное удобрение с равным содержанием азота фосфора калия плюс дополнительная весенняя подкормка для пионов включает в себя Азотное удобрение. Азот это один из важных элементов питания именно для пионов. Чаще всего я использую нитрат аммония. Как правило, на взрослый куст пиона вам необходимо от 2 до 3 столовых ложек комплексного удобрения и приблизительно половина столовой ложки азотного удобрения. В зависимости от того, какая погода сейчас стоит в вашей местности, насколько сухо зем... просохла земля, либо идут дожди, удобрения могут вноситься различным способом. Дело в том, что у пионов достаточно глубоко расположенная корневая система, и, конечно, необходимо вносить питание не поверхностно И лучшим способом внесения минерального питания – при подкормке является внесение сухого удобрения во влажную погоду, в дождливую погоду в траншейку глубиной около 10 сантиметров. Если в вашей местности сейчас сухо и растения уже могут нуждаться в определенном поливе, то я рекомендую развести это удобрение в ведре воды и подкормить растения пионов под корень. Кроме того, не забывайте про то, что такое минеральное удобрение органического происхождения, как зола, которая содержит в большом количестве фосфор, калий, а также кальций, является отличной подкормкой для пионов. Она также содержит микроэлементы и является элементом в поддержании правильной кислотности почвы вокруг ваших растений. То есть используйте древесную золу для подкормки пионов. Это всегда очень э, хорошо сказывается на их здоровье и э, позволяет получить качественное эффектное цветение. Используйте сухую золу, которая не попадала под воздействие дождя, то есть, если вы сжигаете какие-то костры весною от обрезки сада, сразу убираете эту залу на хранение в сухое, непромокаемое место. Очень часто возникает желание поделиться пионами весною, либо желание пересадить их на новое место. Но я бы не спешила все-таки с пересадкой в это время, оно не очень оптимально. Однако, именно в это время в продаже появляется большое количество новинок, либо сортов, которые мы давно хотели приобрести для своего сада. А в этом случае, конечно, я не буду отговаривать вас от покупки этих растений. На самом деле, новые растения в саду – это признак весны. И, конечно, большой ассортимент корневищ пионов различных сортов вы можете найти на интернет-магазине «Про цветов». Надеюсь, что это лето порадует вас отличными пионами, хорошим здоровьем. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.